Игорь Мерлин представляет. Всем привет, с вами Игорь Мерлин. А сегодня, дорогие друзья, у нас эфир, который мы озаглавили следующим образом. Истинные и ложные денежные желания. Как отличить свои желания от навязанных. И сегодня я вам расскажу много интересного о том, что такое истинные желания, что такое метод Метод рычага, как вас используют, каким образом с этим бороться, как нужно отдыхать, и все, вот это все вместе. Ну и, конечно же, каждый раз после наших эфиров я произношу пожелания, которые я знаю, что очень многим нравятся, пожелания, которые я произношу, и я их произнесу. Итак, Итак поехали. Значит, начнем с того, дорогие друзья, что в нашей жизни происходит много чего такого, о чем мы не догадываемся, не замечаем, не потому что, например, кто-то глупее или кто-то умнее, а лишь потому что а, некоторые не знают, на что и куда обращать внимание. Нормально? Вот. Дело в том, дорогие друзья, что есть по жизни у нас некоторые... События, которые им нам события эти не подходят. И многие люди не знают, что эти события не подходят данным людям. Нормально? Сейчас я расскажу. Дело в том, что есть события в нашей жизни и есть э, то, что мы называем наши желания, которые вот наши, прям исконно наши. А есть те, которые нам навязывают кто-то. Нормально? Кто-то нам навязывает, а кто, мы не можем понять. Кто же это делает, зачем это делает, с какими целями это все происходит. Друзья, спасибо за сердечки. Мне тут плохо видно. к нам. Так вот. Так вот, дорогие друзья. Первое, что я вам хотел сказать, что есть все-таки желания истинные, и есть желания ложные. Что такое истинное желание? Истинное желание... Это те, которые у вас идут изнутри, которые вы вот хотите там что-то там куда-то съездить, с кем-то познакомиться, там что-то скушать, еще что-то. Вот те желания, давайте назовем, э, вот, э, чтобы вы понимали, эти желания идут не только от нашего мозга, но идут также, вот это очень важно, от нашего тела. То есть наше тело подает себе мозг как говорит, помойся в душе, да, или там... Э, Поезжай и погрей на солнышке мои кости. То есть очень хочется, да, или что-то съесть. Вот вы увидели прям, опа, хочу этот вот пирожок. Пусть будет пирожок. Вот. И э, таким образом это вот истинные некоторые желания у нас возникают. Внутри нас они всегда есть, истинные желания. Но не обязательно они так явно проявляются, как вечерний поход к холодильнику. У некоторых, не у всех. Тут таких нет, наверное, кто ночью посещает холодильники. А может и есть. Так вот, у других людей проявляется это немножко по-другому. Другие люди больше живут в голове. Они думают о том, чего бы им хотелось. Остров в океане там, или там познакомиться с каким-нибудь актером, или там выйти замуж, или еще что-то. Здесь у некоторых людей больше из головы идет из головы. У большинства идет из тела, у некоторых идет из головы. Но есть такие люди, у которых и оттуда и оттуда. Желание прям хочу, хочу всего всего и много. Хочу всего и много и прямо сейчас. Понимаете, о чем я говорю. Меня зовут Игорь Мерлин. Я системный эксперт по масштабированию доходов, системный аналитик с 25-летним стажем.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 Записывайтесь на бесплатную диагностику по ссылке под этим видео. Истинные желания – это те, которые ваши. Но есть желания, которые кажутся, кажутся что они ваши, а на самом деле это желание не ваше. Вы скажете, мэр, что такое? Ты, ты, ты, что, ты, все в порядке с головой. Как это? Если я хочу, значит я хочу. Вот здесь, дорогие друзья, Вступает в силу еще некоторые желания, которые идут как бы от нас. Но на самом деле они идут из других мест. Они идут из них. Это желание, которое мы называем навязанные. Вот сейчас я расскажу, и вы сразу поймете. Ну, чтобы было проще понимать, возьмем модуль. Вот все ходят в красных шарфах Все ходят И у меня желание тоже возникает В красном шарфе ходить да, А еще высокие ботфорты зеленую полоску, желтыми точками от, Отороченные Там, я не знаю Фиолетовыми какими-нибудь там Фиолетовой бахармой да. Идет, не идет Лосины, не лосины Ну как, короче, вот идет, не идет Вообще не важно Главное, что вот это модно И вот это возникает Изнутри откуда-то. Почему это получается так, дорогие друзья? Это получается потому, что люди некоторые ищут новые способы зарабатывания себе денег. И поэтому они создают рекламу, они создают разные технологии, всякие маркетологические, манипулятивные энауфишные там каких только не создают, лишь бы человек их купил, купил, принес и денежку. И казалось бы, в этом ничего нет плохого, потому как все мы с вами что-то продаем, кто-то продает продукты, кто-то продает металл, кто-то продает свое время, а время не скажу, кто-то продает чужое время, да. Помогает нанять на работу, тоже продает, на свое время. И получается следующим образом, что так как мы все что-то продаем, кто-то лучше, кто-то хуже, спасибо за сердечки, получается, что как бы и не обидно. Вот реклама твердит нам долгую в голову э, именно тем, кто смотрит телевизор. Долгую, долгую, долгую, голову. Я уже много лет не смотрю телевизор, он зачехлен, стоит уже, я даже не знаю, когда я смотрю. Ну, иногда там... Там, когда кто-то смотрит, там я, там, ну, а так сам никогда не включаю телевизор, уже даже не, не вспомню, сколько лет. Я все, что мне надо, смотрю в интернете через YouTube. И то, дорогие друзья, на YouTube тоже есть хитрости. Вы скажете: "Ага, Мерлин", а на YouTube есть реклама. А вот есть реклама, а есть методы, которые позволяют эту рекламу избежать. Если вы не знали, вам тогда лайфхак. На Ютубе, на своем канале, который у вас есть, вы можете купить премиум, да, э, пакет премиум, который отключает всю рекламу. Вы смотрите все видео, все, все, все, и никакой рекламы не знали. И всего э, на российские деньги 199 рублей в месяц, первый месяц бесплатно. Вот сейчас скажете, Мэрилин, ты рекламируешь, тебе YouTube заплатил. Ну да, я там какие-то деньги, конечно, зарабатываю со своих каналов. Это да. Ну там копейки. Вот. Ну, просто говорю, что высвобождается масса времени, и реклама это вообще просто... Я так привык. У меня много каналов. Ну, не на всех премиум. Зачем я смотрю на одном? Вот, все новости, все. И когда я туда захожу, все нормально. И случайно иногда там в другом браузере включаю другой какой-нибудь аккаунт смотрю рекламу еще тут полезла реклама как это а, а потом вспоминаю что у меня премиум канал там он один понимаете да то есть вот вам лайфхак вы можете сэкономить спасибо привет привет ирина привет друзья вижу там у вас много а вот друзья напишите пожалуйста в чате если вы меня видите слышите напишите вам мешает реклама или вопрос какой-нибудь напишите, а я пройдусь по чатам, посмотрю, потому что сейчас я в соцсетях во всех иду, во всяком случае, в Инстаграме, в, в этом самом в Инстаграме, на Фейсбуке, ВКонтакте и где еще? На Ютубе. То есть в четырех соцсетях, везде вы меня можете увидеть, везде я вас вижу. Спасибо, друзья. Спасибо за... Ага. Ну да, видите, да, есть такое дело. Есть такое дело. Стараюсь не смотреть. Ну, понимаете, как бы вы ни старались, все равно мы ее слышим. Спасибо, друзья. Да, реклама это отстой. Угу. Спасибо. Так, реклама мешает. Мешает, отнимает время. Угу. Спасибо, Флора. А, ре... Да, Отнимает время. Так вот, я говорю, вот такой лайфхак. Иногда бывает реклама на 40 минут, пишет Ирина. <laughs> да, всем привет. Да вот, да, вот оно идет. И это что означает, дорогие? Ну, казалось бы, ну, послушал я рекламу. Что такого? Ну, купил я эти красные лосины или желтый шарф или петлисты. Ну, как, вот то, что они рекламируют. Может быть, зубную пасту какую-нибудь. Вот. Ну, и что такого произошло? На самом деле, дорогие друзья, это очень важный момент, когда мы себе сами вбиваем на подсознательном уровне вот эти рекламы. Если кто-то захватил еще в 90-х годах, была реклама Херши, вы не помнит, кто это, чего это. Время пить Херши. Вот как вбило, когда еще когда-то вот смотрел телевизор, Херши это напиток типа типа Coca-Cola, Pepsi-Cola, напиток. Время пить херше, время пить херше. и сделай все дверей, где написано. Вот представьте, представляете, сбилось уже сколько лет? Да, там 30 лет прошло, а все равно оно ну, вбито в голову. И поэтому иногда, или там была реклама «Доктор Пеппер». Даже я повелся недавно, ну я не пью такие всякие напитки вредные, а вот недавно был в супермаркете, смотрю «Доктор Пеппер», ну редко такое бывает. И что-то меня тут даже прям был в неосознанном состоянии, бросил себе в корзинку доктор Пеппер, потом довез, думаю, что делать делаешь, а поставил обратно. Вот, то есть вот, или, например, что делают в Макдональдсе. Ну, я, конечно, понимаю, что вы никогда не ходите в Макдональдс, понимаете, что это вредно, но вдруг вы где-нибудь по телевизору видели или кто-то вам рассказывал. Там все время... Как они называются? Ну, короче, детские игрушки. Зачем дают детские, всякие детские наборчики такие? Для того, чтобы дети с детства понимали, что надо приходить в Макдональдс, и там тебе дадут подарок. Там хорошо. Вот, с детства, прям с малолетства. И когда человек вырастает, он неосознанно туда идет. В Макдональдс. Вот, я помню, тоже был момент, когда я первый раз приехал в Азию, вот, и там вся эта еда азиатская. И тут смотрю, американский Макдональдс, и говорю, вау! А я читал, что Макдональдс – это такая еда в разных странах по-разному, но, в принципе, она на вкус очень похожа, почти, практически тоже. Я пришел, этот чизбургер попробовал, и, как бы, такой же, как в Москве, прям точно. И, знаете, сразу как будто дома побывал. Вот они хитрецы, правда? Правда, там в Азии там другие, при прибамбахе, там с креветками, всякие штуки. Вот. Ну ладно, понимаете, да, то есть вот а, они вот так нас приучают. Я это для чего говорю, дорогие друзья? Это, я это говорю для того, чтобы вы понимали, как нас подстерегают разные вот эти штуковины, разные ложные желания. Мы же говорили с вами сегодня, говорим про истинные желания и про ложные желания. Что произошло в моей жизни, например, как моя жизнь поменялась, когда один из моих наставников, рассказал мне про вот то, что я вам сейчас рассказываю, делюсь с вами. Вот. Я был, точнее, это была наставница, наставница Ольга. Вот. Я был в шоке, что я эту херше жру Кока-Колу после почти годичного пребывания в этом тренинге, в котором я участвовал целый год практически. Вот. Я уже перестал все это есть, покупать, помню кока Возил этими пакетами, этими упаковками, двухлитровые, пил целыми днями по кока потом подумал, что-то -то. Э -э, то есть реклама, понимаете, о чем речь? Я понимаю, когда были там э -э, другие времена, я, например, работал охранником в гостинице «Интурист». Слушали? На такая гостиница была. Вот гостиница «Интурист», да. Работал охранником, но это тогда было, это, это сейчас охранники никто, а тогда туда попасть было что-то невообразимое. Я там работал, видел всех этих, ну ее снесли, там сейчас другие. Вот, то есть я не наслышке знаю, как там, что происходило. Как там КУТАНы работали, как там КГБ, все это. Нормально, да? <связать> вот. Понятно, да? Ну, э, Игорь, как ты туда попал? <связать> ну, дело в том, что я занимался боевыми искусствами, и э, в Крыму на отдыхе познакомился с ребятами, которые там работали. И они говорят, ну, слушай, я там с ними тренировался, все. Вот, они говорят, ну, давай к нам, ну, тебе там, вот. Ну, я, конечно, не так много работал в туристике, потому что там было много объектов. Работал на всяких филевских фабриках, там еще где-то. Ну вот, нам давали как бы подзаработать. Несколько смен в месяц я работал в фунтуристе. Поэтому я там захватил. Ну ладно, о себе любимом я могу рассказывать долго. Но я почему про турист вспомнил? Потому что там за валюту, вот тогда не было что такого. Это был там 90... 90 шестой, наверное, или 94-й, я не помню, год какой-то такой. Вот. Тогда у нас еще, или даже раньше, я не, уже не вспомню. А, то есть у нас просто так эта вода не продавалась. То есть где-то там баночка Кока-Колы, у нас PepsiCo была, помните? Вот. А, а там продавали 3 доллара, стоила вот, двухлитровая такая бутылка. Вот. И на Новый год я, помню, себе купил первый раз попробовать не ту, которую, а вот настоящую вот американскую Coca-Cola. Я был в шоке. Никогда не пробовал. Очень понравилось. И с той поры мне хотелось. А потом, когда это рынки завалили в 90-х, да, это даже раньше было. Да, точно. Это было раньше. Это было даже, ну, такой же, наверное, 88-й или 87-й. Вот точно, да. Это было даже до 90 -й. Точно перепутал старость не в радость Скажите, сколько же мэр ну лет сколько сколько зим так вот вот эта реклама она так въелась, так въедается, и к вам тоже самое дорогие друзья и вот мы говорим про истинное желание и про ложные желания и теперь выступает такой критерий как время как время критерий оценки нашей эффективности вы скажете, какая эффективность Мерлин, что там про желание? Так вот, друзья, про желание следующее, что, например, когда желания навязаны, то мы э, используем свое время на то, чтобы какие-то чужие желания удовлетворять. Как говорят умные люди, если ты не работаешь на свое благополучие, значит ты работаешь на благополучие кого-то другого другими словами, если ты работаешь наемный работник, значит ты работаешь на благополучие владельца этого бизнеса. Но это не плохо, не хорошо, просто это факт, дорогие друзья. Нет. И потом люди удивляются, как это так, я всю жизнь работал там 30 лет или, там 40 лет или 20 это работал, а пенсии нет, во, нет, почему? Потому что работали на благо кого-то другого. Может быть, это был Советский Союз, может быть, еще на благо кого-то, но только не на себя. И это было, как бы об этом не говорили, что нужно работать на свое благосостояние. Время ушло, сейчас уже селенка не та, уже язык не так подвешен у некоторых, уже там мозги не так работают у некоторых, уже и сил нету, уже и желания нету, внутренний огонь, все это погасло. Все это потухло, да и болезни, да и лень, и апатия. Понимаете, о чем я? То есть вот это как бы навалилось, а результат-то какой? Результат такой, что прошли годы, время прошло, а возобновить это никак нельзя. И дело в том, что э, по сравнению с другими источниками, э, источниками, Ресурсов, ну, например, деньгами. То есть деньги можно зарабатывать. Можно зарабатывать и в 20 лет, можно зарабатывать и в 70 лет. Это как бы, ну, косвенно, но не влияет на то, сколько тебе лет. То есть можете зарабатывать. Заработать. А вот время мы не можем заработать. И вернуть его обратно пока не можем. Но со временем можно делать тоже разные операции. Например, время можно купить, можно продать, можно обменять. Можно потерять, можно найти, можно профукать То есть все вот эти вот глаголы со временем можно сделать И в результате получается, что время Внимание, самый ценный ресурс в нашей жизни Нормально? Все-таки время самый ценный ресурс в нашей жизни И вот если есть время, то можно заработать деньги а если времени нет, то мы уже не можем. Уже гроб слушаться, уже дерево выросло, из которого доски там будут для гроба делать. Понимаете, да, у кого-то выросло, у кого-то их спилили, и уже, значит, сколачивают, гвоздиками прибивают. Это не потому, что я такой фаталист, а потому что я вам хочу вот эту мысль донести, что главное в нашей жизни время. И у каждого из нас есть такая штука, которая называется пожиратели премии. Пожиратели самого ценного, что у нас есть Самого ценного Пожиратели жрут наше время И, дорогие друзья Я вам расскажу про методики, как с этим бороться Может быть, мы сделаем отдельный эфир про пожирателей времени Но все вы знаете пожирателей времени Для кого-то это ТикТок Для кого-то это разговоры с какими-нибудь своими друзьями Для кого-то это еще что-то ну вот масса пожирательных времени, которая отъедает наши ресурсы. И это время как можно профукать, как можно его там не хочу говорить, слухнуть хорошие слова, потерять, скажем так, так можно и найти. Вот здесь срабатывает так называемый метод рычага. Что это за метод рычага? Метод рычага это то. То, кто я не знают этот метод рычага. Когда я один могу, допустим, 8 часов в день работать, что бы я ни делал, но вот там, ну 10 часов в день, каждый день, и мотаться ну, 12 часов, и в сутках у меня 24 часа, я не могу больше работать. Но когда у меня есть команда, у которой я покупаю время, их время, я могу нанять 100 человек. И если каждый будет работать например, по 5 часов в день из 100 человек, то получится, что у меня как бы рабочего времени добавилось 500 часов в день. И так каждый день. Ну, это 100, 100 взял. Да, Хотя бы у вас будет там 5 человек, которые будут по 5 часов на вас работать, уже будет больше, чем в сутках. Понимаете? Я просто обращать, хочу обратить ваше внимание на то, как время это можно умножить. Вот таким образом методом рычага умножается время. Там еще есть разные интересные вещи, такие как делегирование, такие как... Ну, много мы сегодня не касаемся. Мы сегодня касаемся только того, как истинные и ложные желания в нашей жизни срабатывают. Дорогие друзья, может быть, это очень цинично сейчас будет, мое заявление, вот. Но в нашем мире, в котором мы живем, если отбросить все там эмоции какие-то, э, еще там социальные какие-то, э, в общем то критерии какие-то там, ну вот отбросить все и получается такая циничная вещь, такая циничная вещь. Получается, что у нас жизнь таким образом складывается, что то, кого заставит работать на себя. Не слышу оваций. Спасибо, друзья. То есть, другими словами, люди, те, кто успел кого-то заставить работать на себя, они поднимаются. тот -то не успел, работает на тех, кто успел их заставить. Еще раз повторю, что... Кто кого заставит работать на себя, на дядю. Если у меня там есть 10-100 человек по 5 часов работает, 500 часов, значит, я на коне. Если нет, то я под конем. Ну, образно, конечно, образно. Все это про коня – это образно. Коня у меня нет. Понимаете, да? И... На эту тему многие люди даже не задумываются, где они находятся. То есть э, их заставили или, ну, заставили, конечно, можно уговорить, купить и так далее. То есть есть масса способов, не обязательно заставлять. Я просто это сказал, чтобы это звучало так цинично и так вот, чтобы вы запомнили, что это так и есть. Кто-то на кого-то работает обязательно. И получается, что многие добровольно еще и спасибо говорят за три копейки, что вы позволяете этому человеку на меня работать, я позволяю. Он еще и спасибо говорит. А некоторые вообще бесплатно работают на других годами. Вот. Недавно встретил своего знакомого. Ну как встретил, созвонились, он мне позвонил. Вот. Он там сейчас проектом занимается, криптовалюта, нормальные деньги. Вот. И мы с ним вспоминали былые дни. Он говорит, я там целый год на одного известного работал, целый год бесплатно. Вот. Просто я когда обучался, мне этого парня дали помощь. Помощь, чтобы он мне помог разобраться там с табличками экспертности там все, это, кто это бизнесом занимается. И мы с ним полтора месяца занимались. Оказывается, это все бесплатно было. То есть он как стажер и так целый год, пока он не бросил этого известного человека и начал работать на себя, криптовалютой и так далее. Понимаете, да? То есть вовремя, как говорится, вселенная ему подсказала. Я-то не знал, что он бесплатно работает вообще. Я бы ему подсказал бы с удовольствием. И здесь вот, дорогие друзья, следующее, что я-то не знал, что он работает бесплатно, я бы ему подсказал. И здесь вот у многих из вас возникает такое, такая ситуация, что... Не можете вы понять, на себя вы работаете или нет. Вроде с одной стороны на себя, а получается большая часть уходит дядя или тетя. Или дядя или тетя. Или дядя с тетей. Или вообще непонятно куда. Я говорю про время, я говорю про деньги. И вот здесь-то возникает вопрос в том, а нашелся бы такой человек, который бы вам подсказал. И такие люди есть. Это люди наши наставники. У меня всегда как минимум два наставника по разным. Вот там сейчас по музыке и по инфобизнесу. Два наставника у меня. Вот. По музыке, да, занимаюсь. Понимаете, о чем я говорю? Что я мог бы и так научиться инфобизнесу и музыке в современных условиях, ну на этом ушли бы годы. Но когда есть наставник, мне всегда можно спросить. У него можно Саша, как вот здесь вот? вот? здесь не получается у меня а, вот это вот. А, вот так. А, спасибо. Понимаете, о чем я говорю? Вот. И то же самое с другой стороны. Я тоже являюсь наставником для многих-многих людей. И а, у меня тоже есть и группы. Есть у меня и личное сопровождение, что я очень люблю. Курсы эти. Все, я являюсь личным состав... наставником и как раз рассказываю о том,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 Надо же про себя рассказать, а то как ко мне, знаете, приходят клиенты и говорят, ну вот я там сарафанное радио, всем нравится, но вот что-то люди не ходят, клиентов мало. Ну так, конечно, сидит девица в темнице, а коса на улице. Понимаете, как загадка про морковку. Так и вы, говорим, сидите, никому не рассказывайте про себя, а надо бы рассказывать, и тогда ваша ценность увеличится. Дальше, друзья. Дело в том, что когда у вас есть наставник, я вам рекомендую, вот, э, если вы меня сейчас смотрите или в записи будете смотреть, обязательно обратите внимание на то, чего вам не хватает. То есть, чего вам как-то вот не хватает. Вот вы считаете, что-то не хватает. И вот в этом направлении ищите наставника. Например, я понимаю, что у меня не хватает, э, хватает э, знаний или еще опыта, там, чтобы э, в условиях... Там пандемии, там правильно расставить воронки, правильно себя спозиционировать. Потому что поменялся рынок, то, что было то, за что я получал деньги год назад или там три года назад, оно поменялось. Сейчас по-другому. Вот. И все время учишься, учишься, и все время оно куда-то убегает. Бежишь, бежишь, оно все равно за горизонт, вот это все, знание убегает, и поэтому... Вот. А когда с наставником, он говорит, вот это так, вот это так, вот это, вот это надо делать, вот это не надо делать. А Вот проводить прямые эфиры, но не проводи их каждый день, проводи их через день. Все, <смех> понимаете? То я проводил каждый день, а мне наставник сказал, говорит, слушай, Игорь, ну это хорошо, но э, не стоит проводить каждый день по часу. Я говорю, я готов, а это не поможет, конверсии это не дает. проводить через день. Я говорю, ну хоть на ютубе, ну на Ютубе там проводить, как тебе надо. Понимаете, о чем я? То есть, когда наставник говорит, они знают, поэтому выбирайте себе наставников обязательно. И подумайте о том, что вам наставник нужен. Тем более по построению системы. Как это все выстроить. Чтобы с фундаментом, со всеми делами. Вот Как раз я занимаюсь этим в том числе. Вторая реклама. Вторая попытка. Помните, как это? сказка «Кощей безмерт»? Третья попытка. О! Ой. Итак, друзья. Значит... Хорошо, я понимаю, что говорят, что все, все это очень дорого, наставники сейчас дорогие. Вот. Может быть, да. Я вам сейчас скажу лайфхак, лайфхак каким можно себя все время как бы выдергивать из, из неосознанности и проверять себя, каким образом, вот, куда вы идете, как вы двигаетесь, где вы находитесь и так далее. Значит, как только вы что-то делаете, например, и вы чувствуете, что это занимает много времени. Есть такая пословица, ну такая прибаутка. Как она там звучит? Никогда не отказывайся от добрых дел, если они не приносят тебе большого вреда. То есть маленький вред, то ладно. Так вот, когда вы что-то делаете, чем-то заняты, каким-то процессом, и вот вы чувствуете, либо процесс не идет стопориться, либо что-то... Вот иногда, знаете, такая чунька включается: что-то я делаю не так. Что-то я делаю не так. Штирлиц шел по Берлину и чувствовал, что что-то не так. Что-то выдавало в нем русского шпиона. Или буденовка со звездой, или волочащийся сзади парашют. Ну вот он не понимал, что. Так и у нас бывает. Что-то вот выдает, что что-то я не на том пути, куда-то не на ту дорожку я свернул. Что в таком случае делать? Вот вы, например, делаете, тратите много времени, а результат очень маленький. Тогда, друзья, лайфхак такой. Задайте себе вопрос. То, что я сейчас делаю продвигает меня к моим целям, к моим мечтам. То, что я сейчас делаю в данный момент, вот это, ну, продвигает меня к моим целям, к моим мечтам. И подумайте, насколько это продвигает. И второй вопрос. Что я мог бы делать другое, чтобы моим целям я продвигался, ну, например, там, в два раза быстрее или в три раза эффективнее? Простые вопросы. Какие старые слова, а как кружится голова? Понимаете, когда вы сами себе задаете вопрос, то вы сами себе отвечаете. И сами начинаете понимать, что действительно надо что-то что-то менять. Сам себя спасу в печенье, если часом затонул. Помните, так и здесь, сам себя спасу в течении, если часом затону. Да, и вы спасаете себя, то есть вы являетесь спасителем для себя. И получается, что вы можете управлять процессами со всех сторон. И можете сделать так, что прям заметите, вот этого не хватает, вот этого, вот этого. А еще лучше, дорогие друзья, запишите то, что вы поняли. Например, когда вы что-то делаете, вот долго-долго, месяц-два, а результата нет. Что я не так делаю? И запишите, что не получается. Вот это, вот это, вот это, вот это. Сначала, конечно, обратитесь к самому главному наставнику, который у нас есть на сегодняшний момент. Какой самый, знаете, кто самый главный наставник? Не, не я. Это Google. Сначала, вот у меня, э, особенно несколько лет назад, 5-10 лет назад, приходит и говорит, а где мне, я не понимаю, так. я говорю, а в поисковике пробовали? Нет, я говорю, а как же вы не пробовали? Попробуйте в поисковике, наберите. Так, друзья, помните, что есть поисковик, и там все можно, в принципе, найти. Можно хотя бы найти источник, можно какие-то подсказочки найти. Обращайтесь вы к поисковикам. Бояться их не надо. Вот. И... Когда вы таким образом, мы говорили о том, чтобы прописать, что не получается, начнем искать, поисковик не дает, потому что в поисковиках тоже всего нет. Есть такая вещь, которая называется опыт. И вот здесь вот наставники в полный рост и включаются. Потому что мы можем в поисковике перелопатить сотни статей, но не можем понять, почему не, не получается. Все эти говорят так, эти говорят так, 500 мнений вот. А когда наставник, он смотрит, как говорит, а это вот так, вот это вот так, вот это. вот это убираем, а это выставляем. Все, вот это закрываем, вот открывай себе новый канал, инстаграм, вот я открыл, сегодня первый день. Открывай себе, а этот закрывай. Ты видишь, приносит он тебе сколько лет, не приносит. Почему? Ну, потому что ты его раскручивал, перекручивал, там, ботов нагонял, нагонял, нагонял, виноват, виноват, батюшка, все Открывай новый. И в новом все пошло, все все развивается. Все, понимаете? Жалко, конечно, друзья. Жалко, это же моя жизнь. Я потратил столько времени на, на это все. А если не приносит, не приносит это результата, то зачем это держать? Да? Знаете, как называется человека, который делает одно и то же, но ждет разных результатов? Не знаете. Не будем называть. Есть такой медицинский термин для этих людей. Понятно, да? Так что, вот так, дорогие друзья, задавайте себе вопрос: то, что я сейчас делаю, продвигает меня к моей мечте, и есть ли что такое, что, что могло бы продвинуть меня к моим целям, к моим мечтам там, в три раза быстрее или в два раза эффективнее? Или может? Вот, друзья, уже то, что вы обладаете этим знанием, то, что я вам рассказал, уже вам сильно поможет вашей жизни. И тогда самые-самые такие футбивые из вас спросят, «Мерлин, а что же ты, что же ты так же вот вот, вот…» вот что пишут, «Так, иногда бывает реклама, так». А, это херши до сих пор в голове тоже так. Хороший товар в рекламе не нуждается. Это не я сказал. Ну, на самом деле не так. На самом деле не так. В рекламе нуждается все. Но есть реклама навязчивая, а есть ненавязчивая. Я считаю, что ну, хороший товар, опять-таки, сидит девица в темнице. Вы знаете, много людей, профессионалов, специалистов, которые не зарабатывают вообще денег. Знаете, много таких. Почему? Потому что про них никто не знает. На заборе писать – это неэффективно получается. Так вот, дорогие друзья, я хотел сказать следующее. Что некоторые скажут, скажут, Мерлин, какой то хитрый. Какой то однако, хитрый. Получается, что мне нужно вот это гермо на шею надевать, и чтобы все вело к моим целям, не есть, не спать, работать эффективно и так далее, и так далее. А когда жить? вопрос не праздный дорогие друзья здесь как раз и и выбирать вам смотрите что получается ну, я сейчас о чем вот когда человек что-то делал не получалось месяцами потом раз начал работать эффективно в три раза работать на трех работах работать в два раза эффективнее получать больше денег но жизни не стало то есть этот человек счастливее не стал и, например, когда кому-то что-то нравится, просто оно не ведет, казалось бы, ни к каким целям. Ну, например, нравится втыкать в кит или в какую-нибудь компьютерную игру играть. Или заниматься там чем-нибудь вот, музыкой. Зачем мне музыка? Я совсем не по этой части. Ну да, конечно, я там школу фортепиано закончил, играл там всю жизнь в музыкальных группах, но не всю жизнь, в молодости там. Вот. А, ну вот есть некоторые вещи, которые не, не напрямую приводят, а косвенно. Другими словами, есть такие вещи, которые мы называем от души, вот для души. И поэтому, например, можно себе позволить что-то для души. Я часто пользуюсь таким методом. Таким методом, когда договариваюсь сам с собой. Ну, например, что-то делаю, что-то делаю вот. Казалось бы, эффективно сажусь, там прописывают, тут делают делаю, тут у меня фильм монтируется, тут еще там мне звонят, я отвечаю, все занят работой, такой работой. И понимаю, что я начинаю выгорать. В таком случае люди выгорают, понимаете? Не сгорают от солнца, от загара, выгорают, а выгорают внутри. То есть душа отгорает. Все время заниматься Вот Есть некоторые люди, которые могут У меня такие знакомые есть, которому пофигу Ему не надо ни отдыхать, ни спать Он работает, ему это в кайф Ну если ему в кайф, то да Но не все так могут И вот когда со мной такой вот Я с вами тоже поделюсь лайфхаком Когда со мной происходит нечто подобное Что я делаю? Я с собой договариваюсь Я говорю, Мерлин Давай один час я побуду овощью, ничего не буду делать. Как тебе? Хорошо. И я что делаю? Я беру планшет, завожу в планшете будильник и ложусь, значит, и этот час я овощ. Звонит будильник. А я понимаю, что овощи так хорошо будет. Так приятно быть овощью. Мы не делаешь. Ну вообще просто. Вот класс. Вот овощи. Ты понимаешь, что я еще не набылся овощи. Я опять договорюсь. Мерлин, а давай. Я, я делаю так. Я всегда сокращаю время. Если это было час, то делю на 4-15 минут. Ну еще 15 минут. Я еще ставлю на 15 минут недельник, что. А знаете почему будильник, друзья? Для того, чтобы как бы душой отдыхать. Потом, смотришь на часы, ага, осталось полчаса, осталось 20 минут, осталось 5 минут. А когда поставил будильник, расслабляешься, и он раз через 15 минут звонил. Думаешь, красота, чувствуешь, что уже все, да, уже как бы э, э, мужик сказал, мужик сделал. Ну, еще хочется. Я говорю, ну хорошо, давай еще 5 минут. Хорошо, 5 минут, ставлю будильник на 5 минут. И в результате получается следующее. Получается 1 час 20 минут. Ну, в среднем. Ну, обычно быстрее. Мне обычно часа хватает. Вот. За редким исключением. Получается, 1 час 20 минут я выделяю на то, чтобы не гнобить себя. Вот, даже если куда-то там не успевают. Зато я час отдохнул, сажусь и с новыми силами фигачу. У меня все получается приходит от Но также у меня есть еще другие хитрости которые мне дают энергию, которые собирают. Но это, дорогие друзья, уже совсем другая история. Так вот, дорогие друзья, я про что говорю? Видите, как пролетел сегодня час практически. Мы говорили с вами про желания, которые истинные, которые желания навязаны и так далее. Как с этим работать, про время, про пожиратели время, про то, что... У нас в жизни либо я кого-то заставляю на себя работать, заставляю в кавычках, либо кто-то заставляет меня в кавычках на себя работать, либо мода нас отвлекает от того, что нам важно. И как это исправить, как задавать себе самому себе вопрос. Я такой итог подвел. Итог подвел. Вот поэтому, дорогие друзья, просто будьте осознанными и вот втыкайте в то, что действительно для вас ценно. Выбирайте самые важные дела. Вот. Есть же дела важные, а есть дела неотложные. Часто неотложные дела, они не такие важные, как именно важные. Но это, опять-таки, друзья, совсем другая история. Вот, И, собственно, теперь осталась нам заключительную часть, чтобы я вам высказал пожелания, некоторые пожелания, очень полезные пожелания. Я знаю, многие входят специально, чтобы послушать пожелания. Еще у меня есть Телеграм-канал, ссылочка на него есть также во всех соцсетях и под этим видео на YouTube. В Телеграме быстрее всего можно мне задать, например, вопрос лично. я там отвечаю на личные вопросы. И осталось только сказать вам пожелания. Так вот, друзья, пожелания эти следующие. Я обращаюсь на ты. И получается, как будто мы с вами один на один. Угу. И прямо сейчас, дорогие друзья, можете сесть, расслабиться, как-то вот спокойно, легко, уже нужно опереться на спинку. Входим в кресло, в ванну. Угу. И прямо сейчас, Закройте глаза. Закрой глаза и представь себе, что ты находишься в пространстве, которое тебя поддерживает любовь, которая тебе помогает, которая тебе дает силу и уверенность. И сейчас голос Мерлина тебе говорит от имени этого пространства, которое тебя любит, поддерживает дает весну, уверенность, уникальность Бога. Ты самый главный человек в своей жизни. Ты самый счастливый, самый умный, самый хороший, самый любимый самый будущий, самый вдохновенный, самый вдохновляющий, самый мудрый человек своей собственной вселенной. У тебя все получится. Я верю в тебя. Верю в то, что у тебя все получится. И прямо сейчас почувствуй эту поддержку, почувствуй эту любовь, силу, уверенность этого пространства, почувствуй свою востребованность. Почувствуй, что ты человек, который нужен другим людям. Почувствуй себя самым важным человеком в своей собственной семье. Еще раз повторяю тебе, у тебя все получится. Ты человек, Который достоин намного большего, чем у тебя есть на данный момент. Ты человек, которого твоя Вселенная поддерживает, дает силу, энергию, дает уверенность в завтрашнем дне, защищает от страхов, сомнений. От всего того, что мешает тебе быть счастливым, богатым, здоровым человеком. У тебя все получится. Хорошо. Прочувствуйте, что Вселенная вас поддерживает. На этом пожелание окончено, дорогие друзья Можно открыть глаза Откройте глаза Круто, правда? Круто, я сам люблю это делать Вот я себя чувствую такой большой, вселенная Себя каким-то джином, который дает установки другим людям И я знаю, что мои практики волшебные И мои слова помогают людям это судя по многочисленным отзывам. <селит> На этом все, дорогие друзья. С вами был Игорь Мерлин. Спасибо за сердечки. Пока-пока.